С вами Маки чародей Антон Чалей. Каждый человек, который живет в нашем мире, соприкасается со всем окружающим и старается как-то изменить мир вокруг себя, тем самым меняя или дополняя мировоззрение других людей. Ведь мы все пытаемся посоветовать другому человеку решение его проблемы или сами учимся на его ошибках. Очень много опыта и знаний нам досталось от других людей. И это здорово! Каждое следующее поколение людей делает этот мир все лучше и лучше. И мы работаем все, как единое целое. Ведь многие шикарные изобретения были доделаны и доработаны спустя несколько веков. Людей в мире очень много, поколение человечества обновляется вновь и вновь, но при любом раскладе событий они оставляют какой-либо отпечаток. Позитивный отпечаток несет развитие нашей цивилизации и создание более идеального мира, а негативные имеют обратную сторону, заключающуюся в уничтожении индивидуальности людей, насильное навязывание своих интересов, злое отношение к другим людям. И к этой глобальной теме я подобрал отдельный фокус из моего репертуара. только вам решать, какие отпечатки вы будете оставлять. Надеюсь, они будут достойны. Так что уже сейчас можно задуматься, что вы оставите после себя. Ваши комментарии комментариях с прошлых выпусков, то вы можете нажать на кнопочку, посмотреть все видео подряд, их там очень много. Сверху это геймблог, это игры, снизу мэджиклог, это фокусы. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку, подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые сейчас выходят практически каждый день. Также, если вам понравилось это видео, можете поставить свой лайк, написать внизу, какой-нибудь комментарий,